Высокочувствительные люди, как правило, утомляются и устают быстрее других. Это связано с более глубокой обработкой внутренних и внешних стимулов, а также с нашей внимательностью к деталям и эмоциональностью. При этом, из-за того, что нас никто не учит пользоваться своей высокочувствительной природой, многие ВЧЛы буквально годами живут в состоянии обесточенности и низкой активности. Некоторые уже смирились с этим и думают, что так будет всю жизнь. Но есть хорошая новость. У нас может быть много энергии. Нужно только правильно научиться ее накапливать и расходовать. Ну и, конечно, правильно использовать наши с вами свойства и эмоциональные ресурсы. Очень скоро мы проведем пятидневный онлайн-интенсив как раз обо всем этом. Он называется Активность и энергия ВЧЛ. -а». В течение пяти дней вы будете осваивать практические приемы и следовать рекомендациям, которые позволят вам уже во время интенсива почувствовать себя лучше. А вместе с этим на интенсиве вы повысите уровень своей личной осознанности, научитесь лучше понимать себя, свои внутренние процессы и эмоциональные состояния. И это позволит вам жить в большем согласии с собой и лучше себя чувствовать. Это наша авторская уникальная программа, сделанная высокочувствительными психологами, специально для высокочувствительных людей. Чтобы узнать подробности об интенсиве и записаться, переходите по ссылке под этим видео.